<смех> отлично у нас импровизированный шарикоподшипниковый дуэт в онлайн сыпел чистушку друзья дорогие мои приветствую вас на новом треугольном интервью с иваном степановым из команды квн g drive который вместе со мной был на музыкалке и исполняла роль первого эксперимента э, в роли Шарикова был. Прошу любить и жаловать. Привет, Ваня. Здравствуйте. Здравствуйте. Да. Значит, Ваня, если коротко о Ване рассказать, Ване 20 лет. Он сейчас является студентом Российской Академии... Ой, пардон. Училища имени Гнесиных. Ну, я по привычке сказал просто то, что в голове сам учился. Да, училище имени Гнесиных, четвертый курс. Вот, Ваня сейчас находится как раз в Москве же, да? Ты сейчас в Москве? Да, в Москве. Ну, Ваня... Расскажи, а это правда у тебя такой голос от природы? Конечно. Да. Этот голос так. у меня с рождения такой. Конечно, он до мутации был еще гонче, еще выше. Ага. Но мутация сделала свое, и голос стал немножко пониже. И Но и все равно я остался теннером. Да, он остался все равно. Но это сейчас грудной резонатор мы э, активно развиваем с моим педагогом. И поэтому. Очень с... высокий голос, теперь, да. да. Очень... Многие мне писали, что ничего себе, так и так бывает вообще. Сравнивали голос э, с голосом Зыкиной. Вот очень похож на э, под тембру. Вот так, если закрыть глаза, то есть кажется, что это Зыкина поет. То есть необычное очень явление, я бы сказал. Потому что это очень большая редкость, такой голос. Вань, как ты попал в КВН? В КВН я попал чисто случайно. В январе мы были на день рождения у нашей подруги и ее зять записал видео в тикток, когда так. я исполнял песню на застолье. Какую? Как обычно, пел ничего. Виноват ли я? За твою, за твою, я, уже тебя не люблю. я не подозревал, что умею снимать для тиктока, потому что в этом тиктоке никогда не сидел до этого. Вот, а потом мое видео набрало миллион просмотров за ночь. И Ого. тут вот ред... За ночь! За ночь миллион да, просмотров! Да, да, За ночь миллион просмотров. И ребята вот мне с квн -а написали, что мы хотим тебя вот пригласить. И так я попал в команду G-Drive. Это когда было? Это было, я вот к ним приехал первый раз на встречу, 13 января. 2021 года, То есть да? сегодня, в этом году я... получается, в начале года? Конечно, конечно, конечно. Я с ребятами вот сотрудничал 8 месяцев. Угу. И куда вы поехали первый раз? Первый раз мы проехали к нашему руководству, показаться, а. чтобы нас допустили в Сочи, а, -а, -а. а потом мы полетели уже в Сочи в марте. В И что там было за игра? полетели это, в вот, Сочи. это как раз там где ты так охранника. Ты да? Конечно, конечно, там я первый раз. Играл охранника и, и первый раз спел знаменитые уже эти «Грибы-грибочки». Во, вот, я ж к ним и подвожу, да. Ваня вошел в историю квн как исполнитель-охранник, который вышел на сцену и спел «Грибы-грибы». Прям, ну-ка, кусочек маленький в конце. Обо всем, наверное, виновата, осень золотая раежки и маслятки, рыжики и опята, и лисички и волнушки и веселые краснушки, неказистые сморчки, старички и боровички, земляника и живика, и черника и брусника и калина, и малина и ягода, ягода, ягода, ягода, вот. вот. так. Да, вот так. Я как раз да. Это известный момент. И кто не видел, можете посмотреть в а, Вань, ты так спел замечательно, что твоя картинка аж зависла. А Ну-ка, перезагрузись. А, все нормально, не надо, все отвисло. Все отлично. Так, и, собственно, после этого... Да. Ну, видимо, у тебя настолько мощный голос, что сносит интернет или Wi-Fi, там, что там снес. Так, что такое у меня тут? Собаки начинают. Аж собаки прибежали и смотрят, кто это там такой. Поющий Вань. А, а, так это была четвертая правильно а... я понимаю? Это была 1 восьмая. А 1 восьмая. Одна восьмая, да. Вот которая как. проходила уже у нас здесь, в Москве, в апреле месяце. Мы здесь ее как раз показывали эту песню. Вот я еще и раз играл роль охранника. Ага. Ну, интересно, конечно, мне очень понравилось это участие. Это было для меня впервые. Но ну, я получил очень много положительных эмоций, и столько будет теперь у меня воспоминаний. И приятных очень воспоминаний. Да. Вань, расскажи немного вот про поездку в Калининград. Про поездку в Калининград. Ребята полетели раньше, я немножко задержался дома по семейным обстоятельствам. Мы там были на Голосящем Кевине. Мы там приняли очень активное участие. Ну, конечно, Макевина не получилось у нас взять, но мы зато получили кучу эмоций, очень хороших. И поэтому вот так. Пенград, город светлый. Мы были да, рас... в Светлогорске. Мы были да. Так да. И поэтому... Вот. И нас встретили очень радужно. Радостно встретили. И это прям отношение такое было. На море, который стороны... город, правильно? Да, да, да, да, да. У -у -у. Со стороны зрителей нас очень хорошо встретили, душевно, тепло. Ну, тебя было бы странно не взять на голосящий кивин, Вань. Вот честно сказать. Да. Когда я приехал в Москву вот, на полуфинал, меня поселили, естественно, Ваня уже там жил, в этом номере, прихожу, там значит, Ваня сидит. Мы с ним познакомились, сразу поняли, что мы, как говорится, свои, и репетировать нам было проще, потому что в номере в одном жили все частушки, там репетировали. Шарика Подшипниковый дует, так сказать, образовался у нас плодотворно, мощно. Вот. Вань, расскажи про соцсети. Вообще, вот тебя нашли в TikTok. Да? Меня, кстати, тоже нашли в TikTok, пригласили, ребята. А какие еще у тебя соцсети, какими ты пользуешься и где тебя можно посмотреть, кроме TikTok? Меня можно посмотреть также на странице Инстаграма. Угу. На YouTube. Там у меня есть 4 видео. Очень мало выкладываю, потому что сейчас. Потому что сейчас учеба, дела заботы и некогда. Некогда очень Ну, наверное, ВКонтакте точно так же есть, да? Правильно? ВКонтакте, конечно, тоже есть. Это все есть. И WhatsApp, Telegram, Facebook. Это все есть. Ну да. То есть, кому нужны, я буду оставлю в описании ссылочки на Ваню. Кому интересно, его творчество, кто хочет пообщаться, милости просим, да? Как говорится, Ваня очень открытый человек. Вот поет для людей, как ты сказал, певец из народа. Да? И, для и для народа, народа да. Ваня. А откуда народа? ты родом? Расскажи немножко о себе, о семье. Я родом из Московской области, Серпуховского района, села Липицы. Угу. Вот. Музыка занимаюсь лет с восьми. Но пел всегда. Наше, мое первое дебютное такое выступление было в три года, когда мы тоже на семейном празднике с бабушкой пели песню "Маленькая деревенька". Мне тогда было еще Юнсу, такому маленькому, три года, и я еще картавил, конечно, так смешно я исполнял. Вот. Ну, по о родных и близких, конечно же, я это не помню. Вот. А потом я поступил в музыкальную школу, там учился по классу аккордеона, ну и я туда ходил на хорощу там меня учили как академического вокалиста. Вот так вот. Да, но ну, академический вокал, это, вокал мне не особо понравился. Меня всегда тянуло к народным. Угу. Вот когда я закончил музыкальную школу, потом я выступал в школе своей, с учителем музыки. Да, там мы выступали различных. Ни один праздник в школе не проходил без меня, вот так сказать. Какие-нибудь гости едут там, главы районов там, или Московской области, губернаторы. Все, Ваня уже, Ваня, а ты где? Все, Ваня здесь. Просто как в школу только зайду, Ваня петь надо. Угу. Вот Голос такой достался мне по наследству от бабушки. В семье пела бабушка, так родители у меня не музыканты, и бабушка тоже не музыкант. Загубила свою профи... ну, будущую профессию музык... это артистки, певицы. Ну, побоялась. А, не пошла бывает, учиться на певицу. Да, да. Побоялась. Вот. Я тоже не хотел свою жизнь связывать с музыкой. О, как! Я так пел всегда для себя. Но в 10 классе я понял, что я хочу пойти в сельское хозяйство. На зоотехнику. технику. Меня семья все поддерживала, потому что у меня есть стремление, есть талант. Но... Потом, в одно прекрасное мгновение, летом, семья со мной вся поговорила и сказала: Работать в навозе ты не будешь. Ты будешь блистать на сцене. В навозе ты говоришь всегда, успеешь поработать. А вот на сцене надо ловить кураж всегда. Я говорю: да я не поступлю, как так? Да, вы что, там надо и литературу сдавать, и русский, хотя я в школе учился всегда на отлично. Но они вот в меня поверили больше, чем я в себя. И вот благодаря, может быть, их вере в меня, и я себе сделал как стимул жизни уже поступить в Гнесинку. Mm -hmm. И тогда мы поехали Отличный на прослушивание. Mm -hmm. Да, поехал я на прослушивание в Гнесинку, и меня записали на подготовительные курсы. Там я приезжал. И готовил, конечно, программу для поступления. Это две песни, акапельная и под сопровождение под баян. Вот. Ну и так я уже обучаюсь. Вот четвертый курс. Молодец. Кстати, о, о том копаться в э, сельском хозяйстве. У тебя же дома тоже хозяйство есть, прям настоящее. Конечно. Что Они там? мне это говорят, что зачем тебе это делать профессию, если она, ну, у нас есть хозяйство под боком. Козы, куры. Ну вот если вини. телезрители перейдут э, в мою, это в мой профиль Инстаграма, вот, ну нужно да, даже и ТикТок, они увидят там, что я пою, когда даю корову. Во. И я То есть пою стоит, да? Да. Ну, конечно. Я на работу хватки, ребята, не думайте. Не только петь. Не белоручка, да? Не белоручка. Такие мозоли, что аж страшно смотреть иногда. Кто у нас в хозяйстве есть? Коровы, телята. Уры, свиньи, гуси, утки, кролики были козы. Поигрался Ваня, ну и все, и продали моих. Mm -hmm. Пять лет я их подержал. Мне, конечно, они нравились, но я на учебе и родителям это не очень это хорошо. Ну и как бы вот все, наше хозяйство, обычная российская семья mm -hmm. из деревни, да, так? да. из деревни. Про планы на будущее. Есть у тебя какие-то планы на будущее после того, как закончишь училище? Конечно, когда я закончу училище, я собираюсь поступать в Академию имени Гнесиных. Но если не поступлю, конечно, в Академию имени Гнесиных, пойду в какой-нибудь другой институт, такой, как Политова, Иванова, либо Шмидки. Угу. На Гнесинке Мирклином не сошелся, я это не переживаю. Ну, если никуда не поступлю, пойду в армию. В армии тоже надо сходить, годик отслужить, это... Родине долг отдать. Так. Поэтому вот. Мои планы на ближайшие лет пять точно. Ну, понятно, и да. Ну, в именно. любом случае, да. С, с артистической судьбой себя и, конечно, связываешь. Потому что... Да, да, да, да, да, да. Ну, правильно, да. Потому что многие я скажу по секрету, многие даже после гнесинки Академии потом шли работать, кем только не работали, и кассирами там у нас. и... Администраторами и кем только зря получается, выкинули из жизни 5, а то и 10 лет. Потому что еще училище 4 года, гнезенка 5, плюс подготовительный, то есть 10 лет. Зачем? То есть вопрос такой большой, Вань. Давай немножко поговорим про игру, которая вот была, состоялась последняя. Джедраев. Обидно, что не прошли в финал, да, третье только место взяли, но. По впечатлениям многие отметили, что музыкалка была высшая, да. Там, где, собственно, появился шарико-подшипниковый дуэт, где ты салон надувных матрасов. Салон надувных шариков. Вот, просто это на репетиции оговорился Паша, да, и сказал не салон надувных шариков. Да, так смешно. Так смешно было. Нет, вот все же это очень действительно. Захватывающая игра. Я до этого уже давно не смотрел КВЕ, а после того, как уже сам там окунулся, и мне полюбилась эта игра. Ну, да. И Наша команда — это молодые, энергичные ребята, девчонки. Артисты. Танцы просто, на вы. артисты, все профессионалы своего дела. И, в общем, очень хорошо. Да. Мне Я от этой игры получил большое удовольствие. И я даже ни капельки не расстраиваюсь, что мы заняли третье место. Я считаю, что мы ушли очень достойно. Согласен полностью. Репетиции у нас проходили, помнишь? С чего у нас начиналось? Сначала Даша нас перебинтовывала, помнишь? Да? Перебинтовывала, потом значит, нам придумали вот эти шапки, которые одевались целиком, как будто это бинт на голове. Там у нас репетиции всегда проходили очень весело. Ванька, сколько у тебя было вариантов чистушек? Ой, это, наверное, штук 30 точно. Каждый день писались новые. И просто, Ваня, вот это тебе надо выучить, вот это тебе надо выучить. Я говорю, ребят, ну вы уже определитесь окончательно. Я говорю, мне не сложно учить Чистушки, я их люблю. говорю, но ну, все равно, надо ну, уже определиться было. Сколько вариантов даже у песни у обычной? Очень черные. Помнишь, да? Очень черные. Ой, и не говори. А что это там по тексту было? Песни? А что там вот эти, где очень... Проглаза, про во, во, про глаза, да, что там за очи варианты? Черчилля, очи Черчилля, Очень Чехова, очи Чкалова и Чичваркина, Чака Нориса, Черли Чаплинка, Ченинг Татума и Чипаева. Во, то есть, да, просто пытались закрутить все на букву ч, да. Ну, а потом в итоге что, было, что, подкат был к, этой, к Али Михеевой, да? Да, к Али Михеевой был. Вот и Алла мы, мы же думали, что Пелагея будет. Пелагея а, будет. точно, кстати, расскажи про эту идею, точно. Да, мы хотели вообще сделать, чтобы была Пелагея, и как будто бы я был бы обманкой, как будто бы к ней обращались бы, что, ой, народный артистка, да вы так поете, мы на ваших песнях выросли, как будто бабушки выходят там. А в зале сидел я за Пелагеей, прям за ее стулом. И когда они несут микрофон, когда там должны были сказать, ну, дайте уже микрофон звезде, и несут микрофон как будто бы Пелагеи, но да. тут они раз и мне передают. И я начала петь песню ее любимую Пелагеи, шел Казак. А, шел Казак, точно, да, шел Казак. Ну да, это было бы шикарно, но Пелагея не пришла на выступление, на КВН. А зато Алла Михеева в конце подошла. Да, сделала с нами тик <как> сказала что ой ребята такие крутые мощные <как> ну я там я не был я не был не, ну, да в конце не было я там я расхода. просто понял ну вот два блица опроса вот ты сказал что квн давно не смотрел кстати я тоже <как> очень давно уже понял что как-то квн в целом просел да вот по уровню вот и очень редко, когда встречаются действительно такие интересные номера, когда шутки, действительно, может быть интеллектуальные какие-то не, не, не низкого качества, скажем так. Вот. А что ты в интернете вообще или там по телевизору какие шоу смотришь? Есть вообще на это время? Какие шоу смотрю? Да в основном я телевизора даже здесь и в общежитии не смотрю, потому что, во-первых, у нас его просто нет. Ну и правильно, ничего там смотреть. <связывая> да. Да, некогда, некогда нам смотреть, а когда домой приезжаешь, ну вот, конечно, сейчас это КВН, потом такие шоу, такое шоу, как «Ну-ка, все вместе по России один», очень mm. мне нравится. Там импровизация. Ну, в, твоей, в твоей как раз, да, тематике. Да, да, да, да, да. Нет, ну, конечно же, там и политические, это новости там, потом наедине со всеми интересные передачи на Первом канале. Потом на Тн на Нтв э, Ты супер, очень хорошая передача. Такая mm -hmm. очень душевная, добрая. Вань. А вот Где ты можешь себя назвать? Ага, ты можешь себя назвать меломаном? Как, какую музыку вообще любишь слушать? Ой, я не могу. Я очень разносторонняя личность. Слушаю музыку всякую. Все виды это, все жанры музыки. Mm -hmm. То есть не зацикливаешься Но, на какой-то. Конечно, нормальной. исполняю в основном народные. <къем> Нет, нет, нет, нет, нет, не а, Да. Конечно, исполняю народные больше и советскую эстраду. Там же а тоже там на КВН нет. был номер какой-то, да? Тебя попросили исполнить какую-то зарубежную. И было так интересно сочетание а, народного да, это... как бы голоса, да. Что там было? Я вот тоже что-то уже не помню. Да -да -ри -да -ри -да а, вот, точно, да, эту штуку. Да -да -ри -да -ри -да -и ну, это же просто на междометии. Как, как вообще с учебой? Как у тебя сейчас? Уже финишная? С учебой финишная. все хорошо. Да, финишная прямая, готовлюсь к госэкзаменам. Репертуар подобрали. Сейчас только вот в моих руках все выучить, все отрепетировать, все проработать тщательно, чтобы... На высшем уровне закончить училище. Какие песни? Песни — это «Когда я на почте служил емщиком», так, песни Бобыля. «Эх ты, Ванька», потом роман с Чайковского «Соловей», Рахманинова роман с «Не пой, красавица при мне». Классика. И песни молодого цыгана из оперы «Олега». Ух ты! Абдурный да. а, репертуар. Ну, Вань, можно будет. уже сольный концерт. Ой, <сёк> <сёк> это точно. Педагог подобрал мне программу, и я ей очень благодарен, что у меня будет сначала блок академического пения, ну, такого классического, да, а потом уже будет народное, угу. чтобы показать, что мы можем работать не только в народном, а и в академическом вокале. Шикарно. Я тебе желаю успеха. Спасибо да, большое. Стал, все было отлично получил и поступил куда хочешь Вань, спасибо тебе за такое замечательное интервью а вот э, своим подписчикам рекламирую ваня переходите по ссылкам смотрите слушайте вот отличный исполнитель замечательный человек отзывчивый добрый классный товарищ друг вот э, если есть вопросы пишите в комментариях если мы что-то не рассказали не ответили э, пишите Соответственно, нам вопросы. Может, мы в следующий раз еще раз повторим. Может, со опять соберемся, так сказать. да? И что-то обсудим, ответим на те вопросы, которые вы оставите там в комментариях. Ставьте лайки, балалайки. Вот Ванька знает уже эту фразу. Ставьте лайки, балалайки. Ну и до скорых встреч, друзья. Пока, Вань. Спасибо тебе большое. Пока. Тебе спасибо, Сережа. Давай, до свидания.